Привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас на обзорчике проект Metacate Так, сразу перед началом ролика Хочу сказать, извиняюсь заранее За свой голос, немного приболел Так Что мы имеем Сейчас у нас 7 стейдж Из 8 Пресел кончается через 13 дней Соответственно После этого сразу же начинаются Листинги на биржах и просто полет на луну 10, 100, там, 1000 иксов. Поэтому последний шанс, как говорится, запрыгнуть в вагон. Можно выходить из всех биткоинов, эфиров, вкидывать бобосы в этот проект. По-любому вы иксанете. Ну вот поверьте мне, я, говорится, даю гарантию, что XOS у вас будет. Также прикольно, типа, рефералочка тут еще есть, да? Также, что еще... Известные здания об этом проекте Говорят постоянно о массессии сессии э Разного рода Да, то есть Люди серьезные занимаются проектом Здесь не какой-нибудь там фуфлыжный шиткоин Здесь у нас все красиво, все как полагается э Ладно С этим у нас как бы, ну, в принципе уже неплохо Да, партнерские отношения Листники, это сразу будет э Битмарт, BitMart, э глобал, Это вообще супер Интересно, какие будут еще две биржи по экономики да. Всего ограниченный кризис у нас 2 миллиарда монет. ERC 20 прессейл 70 идет. Competition пол 2,5. То ладно, разработка 10, маркетинг и листинг 12,5. В принципе, разбито, все неплохо. Как бы ребята тоже берут себе денежку, потому что надо за что-то кушать. И, и ходить, как говорится, разрабатывать движуху. Uh, так. Uh, по дорожной карте, что у нас по дорожной карте? Ну, конечно же, ждем сейчас сразу же после пресей у нас потом листинги, бешеные иксы. И разного рода, uh, как говорится, разработки. В принципе, как по мне, и сайт сделан очень очень интересно. Как видите, типок падает на ящичек с золотом. Так что, соответственно, мы точно так же упадем как говорится на мешок с баблом если конечно же зайдем в проект можно о каждом человеке который занимается данным проектом зайти и посмотреть на ты полностью всю информацию также giveaway на 125 тысяч долларов очень-очень крутая тема можете зайти, как говорится, воспользоваться моментом и подзаработать баблишка. Также сертик аудит у нас есть. Очень хорошо. Аудит пройден. Как купить токены, я думаю, проблем у нас не составит. Включили метамаск, залетели. Там все. Раз-два, все работает. Белая бумага имеется. То есть, кому интересно, можете ознакомиться полноценно с белой бумагой. Там туда-сюда, что там пишут. В принципе, как по мне, вот всегда сайт это укороченная версия белой бумаги. Достаточно информации с сайта и все. Twitter, заходим, следим за новостями, за обновлениями, соответственно, точно так же мы залетаем в телегу, огромная комьюнити, которая не заставит вас скучать, вы сразу будете в курсе всех новостей и обновлений по данному проекту. Опять же, ребята, напоминаю, осталось совсем немножко времени, а именно осталось у нас 13 часов, так что, ой, 13 часов, 13 дней, извиняюсь. 13 дней, и у нас потом уже будет полет на Луну. Об этом проекте уже многие издания, как я говорил ранее, говорят. Потому что все чисто, все красиво. Но и совсем скоро точно так же буду говорить еще только уже о том, какая была бы выгода и возможность, если бы мы купили токены. А мы их, как говорится, там не купили. Все сидят, 95% думают, а вот, блин, локти грызут, провтыкал я свой момент, да билет в хорошую жизнь поэтому обратите внимание на данный проект как говорится через 30 дней посмотрите, пересмотрите мое видео и вспомните о том, что я говорил по-любому будут иксы так, ребята, ну напишите комментарий что вы думаете по поводу данного проекта поддержите видео лайком подпиской на канал на этом у меня все всем удачи, всем профита всем пока